Алексей, и сегодня мы поговорим о вредных советах снова. Итак, самый важный вредный совет, который хотел бы дать э, сетевикам для того, чтобы они смогли эффективнее стараться, э, это обязательно возьмите кредит. Для того, чтобы на людей производить впечатление, нужно тратить деньги. Поэтому, когда вы попали в этот бизнес, вам нужно всем показывать то, что вы богатый человек, что у вас последняя модель телефона, что у вас рубашка за 10 тысяч рублей там, или там, за 150 баксов, что у вас все в жизни хорошо, вы сходите в салон красоты и на встречу будете приходить максимально хорошо. Поэтому возьмите кредит максимально большой. И э, поверьте искренне в то, что он сам как-то отдастся. Пропишите это в целях. И э, у вас будет потрясающий э, повод производить на людей неизгладимые впечатления. Поэтому кредит – это самый первый пункт для того, чтобы начать.